добрый вечер всем напишите пожалуйста в чате насколько хорошо меня слышно главное чтобы слышно было десяточки отлично да здравствуйте всем кто присоединяется тоже присоединился если вдруг что-то будет со звуком то тогда коллективно об этом говорите хорошо отлично спасибо большое наталья за то что вы повесовали о нашем таком продукте да наша любимая ширма ну вот о таком продукте как астрологический прогноз на 2021 год действительно очень полезное издание очень полное, то есть все сферы жизни рассматриваются и любовь и здоровье и деньги и активации всякие по фуншу и по семей и э, календарь благоприятных дат есть на каждый месяц да то есть Прогноз есть для каждого господина дня, и, собственно говоря, это вот на весь год путеводная звезда, да, то есть можно уже сейчас сделать заказ, получить к новому году, к как бы календарному, да, не астрологическому, потому что астрологический год у нас базы начинается в феврале там 4 5 6 числах уже познакомиться с информацией которая там будет изложена и будет ожидать каждого из нас и начать подготовку потому что вот даже на своем опыте я просто немножко расскажу потому что люди собираются и мы с вами начнем дубликаты я понимала что у меня возможен там травма ноги или перелом в этом году вот металлической крысы и воспользовавшись нашим пособием которое действительно Коллективный разум наш, да, наши школы, все преподаватели, все... Все, все, все, все, все, все сотрудники нашей школы прилагают к этому усилия, чтобы сконцентрированно выдать самую лучшую информацию. Я понимала, что у меня может быть перелом ну или травма какая-то. И, соответственно, воспользовавшись комплексно нашим, собственно говоря, астро и еще Наталья такой уникальный мастер класс я ни, ни, ни, нигде больше не встречала, ну по крайней мере я очень активно интересуюсь, да, тем, что происходит в других школах, да, мне интересно послушать. какие каких-то мастеров какие-то продукты тоже рассмотреть да потому что это наша страсть да мы любим что-то новое как-то повышать квалификацию но нигде не видела такого мастер-класса как расставить талисманы на текущий ну на следующий год а да, там ну, в частности вот под вот крысы был и я закрыла те, те, те, те энергии которые мне могли бы да, дать как бы возможность получить травму, но, э, в общем-то, там активация различного рода проводила, но выехала на несколько месяцев в другую квартиру, но вот, и все-таки получила мне травму ноги, но это была минимальная травма ноги по сравнению э, с, э, с тем, что могло бы случиться, э, если бы я не воспользовалась всеми этими рекомендациями, и в том числе не расставила талисманы и не делала активации нет это не деревянная лошадь деревянная лошадь безусловно это самый такой страдались да, в этом году почему потому что идет антидубликат. мы сейчас поговорим об этом у меня просто в часе есть дерево я а вот ребят как ни крути подзы вот, я чем больше занимаюсь банзы, тем больше понимаю, насколько это точная да, наука и насколько она прогностична. Понятное дело, что мы можем смягчить что-то, что нам уготовано, но для того, чтобы что-то смягчить, мы должны знать, собственно говоря, чего нам ожидать. У меня дерево ян есть в карте в небесных стволах. Час это как раз нижняя конечность. И вот аккурат, как раз, вот нижняя конечность, могла пострадать более, как говорится, активно, но в комплексе, да, мер, мер которые были приняты, все-таки гематомы отделалась, конечно, тоже не приятная вещь, но тем не менее. Так что да, прогноз это супер. Притом мне нравится, что наш прогноз оформляется очень красиво, потому что всегда хочется взять что-то интересное, приятное, да, радующее глаз, чтобы это было со всестороннее, да, всестороннее радовало. но тогда, друзья, потихонечку начнем к такой теме. Да, переходить как дубликаты Вот Маргарита, да. Маргарита, че, здравствуйте. Очень приятно вас сегодня видеть. И правильно Маргарита пишет, что самое главное этому талмуду и всем курсом можно было задать вопрос в школе, если что-то непонятное, и получить конкретно. Самое главное, что у нас существует обратная связь. Если вы что-то не понимаете в прогнозе, вы можете написать нашу школу, и вам объяснят. Если вдруг вы узрели какую-то техническую ошибку, друзья, ну, все бывает, да, там огромнейший прогноз, там огромное количество активаций, том разноплановых, хочешь на деньги, хочешь на, на любой, хочешь на благородных, кого угодно, ну, вот, и, соответственно, ну, безусловно, где-то может быть очепятка, называемые мы тоже с удовольствием всегда принимаем обратную связь и как бы да и как-то какие-то правки вносим ну стараемся конечно минимизировать но все в жизни бывает да и как правильно пишет лена сегодня по минимальной цене то есть готовь сани летом да то есть ну всегда выгодно купить заранее и потом насладиться да по такой комфортной цене прогнозам да нежели в последний поезд заскакивать и платить в несколько раз дороже Елена, вы скажите, вот Елена ответит, придет, предложение распродажи придет на почту. Да, да, да, конечно, друзья, предложение распродажи придет на почту, безусловно. Но Наталья после моего, как бы, уф, небольшого такого экскурс, экскурсов, дубликаты, антидубликаты еще подробно расскажет про каждый курс, потому что, может быть, вы что-то слышали да, про, по названию. Ну как бы знаете о чем речь, но там есть еще всякая начинка, которую естественно мы через запятую название не можем. А Лена спрашивает в чате, сколько стоит астропрогноз, если его забронировать. Если тебе не сложно, скидывай, а, скидывай в чат. И друзья, давайте наконец-то приступим. А, то есть только сегодня скидка, да? Нет, но не знаю сегодня или нет. Я думаю, что Лена сейчас возьмет технический вопрос. Ну вот я как говорится, положи руку на сердце, говоря о том, что я покупаю, вот и ну, и покупаю, пользуюсь, ну, скажем так, вот именно этими пособиями, астропрогнозами на год, и соответственно, как правильно заметила Наталья, что у всех, вот у кого, напишите в чате, кого что. Больше всего интересуют базы. Ну как бы понятное дело, что вас интересует ваше будущее, понятное дело, что вас интересует, как бы там будущее ваших детей, там, когда ваша дочка выйдет замуж или вы это это п. Но если так брать глобально, вот напишите в чате, кого интересует грабитель богатства. Напишите в чате плюсики. Деньги, да, безусловно. Но вот если мы берем базовые блоки, кто вот грабители богатства, как как говорится? Очень активно интересуется, да, практически все интересуются грабителем богатства. У меня в январе будет дубликат а тройной, да, ну вот сейчас вы до конца прослушайте, когда я такой дам совет, понятное дело, он не может рассеять какие-то дубликаты полностью, но по крайней мере он может минимизировать. Отлично. Кого интересует пустота в базы? пустота вот человек видит у себя пустой стол при том пустоту надо уметь еще искать потому что калькуляторы значит строят так карты что что везде пустота да у вас там и в году пустота и в дни и в месяц но ну, просто калькуляторы заточены так что они просто анализируют ну, по алгоритму но на самом деле пустота ну вот у нас будет курс по пустоте на продаже Ребят, на самом деле не все, что вы видите в калькуляторе, что у вас пустота, оно является пустотой. Иногда пустота бывает хорошая. Да? Понятное дело, есть комбинации плохие, но тем не менее. По поводу грабителей. Грабители не всегда опасны. Да? То есть грабители опасны, когда они видят ваши деньги там, в карте или в приходящих периодах. А если сие не происходит то грабители, как вы понимаете, это такое божество, которое является разнополярным божеством с вашим элементом личности или господином дня, и которое делает вас сильнее, то есть дает, придает сил вашему как бы, элементу личности. И даже если предположим у вас есть грабители в карте они там видят вашего мужа или ваши деньги да, то соответственно есть рецепты как можно с ними как-то вот подружиться да. и вот те кто ну, учится в нашей школе и наши курсы покупает мы об этом упоминаем да завтра мой грабитель потрачу деньги я водоян да да да ну, можно и благотворительностью можно просто в комбинации с людьми работать еще вопрос кого интересуют дубликаты и антидубликаты? Угу. напишите в чате видите ли вы два одинаковых столпа там в карте или в приходящем периоде или у вас дворцами как-то дублируются и вы прям сразу как-то да понимаете что что-то такое нестандартное и всем очень интересно Да, дубликаты интересны а напишите в чате вот ну как топовые темы это дубликаты антидубликаты, пустота и грабитель ну, символические звезды, понятно, там все как бы там боятся демона уничтожения или еще чего-то. А вот что напишите в чате, что еще, вот именно, знаете, когда иногда бывает, заходишь в магазин, и вот вас тянет непосредственно какой-то да, вот Ну, понятное дело, что вам все нужно, но вы это. Что еще, как бы, вот какая тема еще вот как бы завладела вашим сознанием, его очень активно обращайте на нее внимание в карте подзы. Не будем укрупнять там деньги, любовь, дети, а вот именно что-то может быть еще напишите. У кого-то есть еще такие предпочтения? Просто я перечислила тут. Может быть что-то еще. Нынче уже в моде а, стало более таким это, дубликаты и фазы. Фазы ци, да, фазы ци. Но фазы С это точно, тоже очень очень интересная тема. В принципе, обладая знаниями по фазам ци, а, вы можете ну просто ну, условно говоря конечно карту всю надо смотреть но можно очень много дополнительной информации получить и у нас есть в школе пос пособие по фазам c я не знаю как это продаваться будет она сегодня или нет но в принципе кто обучается они ну вот, кстати у нас будет курс для новичков да и они как-то могут купить то есть фазы c замки, ну замки это очень интересная тема, но это уже специальная узко специальная тема, да? Почему? Потому что замки не все школы практикуют, это такое знание достаточно, ну как бы скажем так, недоступное многим в плане того, что просто в некоторых школах нету таких правил наша школа да совершенно верно замками и ловушками работает и осенью у Натали будет курс и там можно будет погрузиться действительно в тайны потому что <laughs> бывают такие тайны которые люди хранят они пытаются скрыть но астролог открывает карту и может может все увидеть Восстановление часа фазы Ц. Да. Ну, фазы Ц, да. Восстановление часа, друзья, если вы хотите научиться восстанавливать часы, в принципе, у нас будет курс распродажи, надо бы вам все-таки оперировать, хотя бы, ну, так, четко понимать основные основополагающие моменты подзы. Почему? Потому что восстановление часа это, по сути, мы берем... И ну как бы, когда клиент знает, предположим, там он утром родился, да, с какого-то, пусть какой то день, ну какой-то час, да, мы берем строим как раз несколько этих карт, благо, что китайской карте бодзы у нас в китайской метафизике 12 двухчасовых, а не 24, то есть мы не обязаны восстанавливать это до минуты и до секунд, там как в западной астрологии, потому что там восходящий знак ищется но тем не менее чтобы восстановить час, конечно, безусловно, у нас есть правила, вы должны понимать, да, вот и систему божеств и систему 12 дворцовка вот кстати написали 12 дворцов почему потому что если у вас будет иной час то есть при каждом часе 12 дворцов для одной и той же карты будут разные да и можно посмотреть события которые были в жизни человека там разводы переезды рождение ребенка там потери работы там получение документов и проанализировать как в 12 дворцах складывалась ситуация да итак друзья сейчас на один вопрос отвечу и мы начнем с вами можно вопрос я новичок если у меня сын по часу дерево и на петухе по дню металл я на обезьяне погоду по а вот смотрите вероника спрашивает такой вопрос развернутый вероника перечисляет столпы как бы да просто в, в своем обращении и спрашивает можно ли работать по найму или иметь свой бизнес друзья во-первых ну я не ну как бы я могу конечно визуализировать карту но ее обычно строят и для того чтобы ответить человеку на этот вопрос надо проанализировать божества символические звезды те же самые 12 дворцов да, там дворец богатства дворец работы по найму надо посмотреть период в котором сейчас находится человек надо посмотреть где он более может успешен в какой сфере стоит ли ему работать или нет то есть вот секундный ответ на такой вопрос он невозможен просто не потому что мне ну не хочется вам помочь мне крайне было бы здорово вам помочь я была бы рада но просто это ну, это, это анализ иногда сидишь и несколько дней над картой пьешься уже проверяешь по всем системам которые ты знаешь с человеком в контакте до да, находишься то есть это не такой к сожалению ну, быстрый ответ, да, ну, чтобы вы понимали, что на, ну, анализируешь, иногда да, там проверяешь по событиям у человека, еще что-то, то есть это не так быстро. Выбор профессии, да, выбор профессии как раз тоже смотрится по карте Банзи, к чему у человека в большей степени есть предрасположенность. Но, друзья, могут еще мешаться такты удачи, человек, предположим, может успешно заниматься тем, ну, понятное дело, в карте какие-то все равно должны быть напевы, да, для того, чтобы заниматься тем или иным видом. Ремеслом или профессии, но тем не менее комплексе все надо анализировать. Итак, давайте тогда перейдем к, к такой теме, как дубликаты и антидубликаты. Безусловно, это краткое повествование, потому что, опять-таки, на распродаже у нас будет целый курс дубликаты и антидубликаты. Там рассматриваются множество примеров, и безусловно, эти дубликаты и антидубликаты иногда они несут очень серьезных угроз, да, а иногда бывает, что они бывают роковыми в, в жизни человека. Ну давайте по порядку. Ну вот то, что я сейчас вам расскажу про дубликаты и антидубликаты, потом я один из способов, как уберечь, уберечь себя от них, то есть от дубликатов и антидубликатов. И Наталья выйдет и повествует вам подробно про каждый курс, и вы уже сами, собственно говоря, выберете, что вам по душе, как говорится. Итак, друзья. У нас есть дубликаты они называются если их по- иному называть фу то есть дублирование. это дубликаты бывают не, несколько разные бывает полное дублирование сейчас я возьму карандашик, так То есть дубликаты бывают разные. у нас в карте насколько вы помните есть небесные стволы и земные ветви. Так вот дублироваться могут или небесные стволы, или земные ветви. Но если, предположим, у вас дублируется и небесный ствол, и земная ветвь, то это так называемый полный дубликат, то есть два полностью одинаковых столпа, то есть совершенно одинаковых столпа. Мы далее будем рассматривать... Примеры, ну вот подскажите в чате. Предположим, у вас в карте два совершенно одинаковых столпа. Как вы думаете, они сильную энергетическую нагрузку дают на карту? Ну, исходя из того, что у нас в карте Банзы всего лишь четырех. Да, совершенно верно. То есть, безусловно, мы будем смотреть, какие это дубликаты, из каких божеств состоят, на какой фазе ЦИ. Но, по сути, это такая воронка энергетическая, достаточно сильная. И... Um... Значит, дубликат у нас... Добрый вечер, да, кто присоединяется. Дубликаты у нас могут быть уже встроены в карту, да, то есть у человека уже какая-то предрасположенность жизни может быть запрограммирована. Но помимо этого еще и приходят дубликаты извне. Что такое извне? У нас у каждого из нас есть персональные столпы удачи. Как правило, это 12 столпов, ну, то есть считается, что человек до 20 лет прожить может. И плюс еще каждому из нас приходит какой-то год, да, и бывает еще месяц дубликата, день дубликата, час дубликата, то есть почему, почему вот дубликаты, на дубликаты надо пристальное внимание обращать, друзья. В Бадзе есть такое правило, три наказывают одного, да, ну оно не совсем к дубликатам относится, но просто объясню вам смысл. Например, у вас есть самонаказание какое-то в карте, ну, два петуха, например. Ну, окей, два петуха, они для вас там, предположим, элементом денег проявлены, да, это говорит о том, что вы можете в жизни сами, как говорится, своими действиями создавать себе проблемы в этой сфере, да, то есть самоуказание это когда вы сами что-то делаете не так и получаете проблемы какие -то. Окей, два петуха. Живет как-то с этим человек, может быть, уже понял, да, старается как-то себя в общем-то в этом деле, как сказать, ограничивать. И тут приходит еще так петуха, и приходит год, например, петуха. Да? То есть это уже четыре наказывают, ну не, ну, не то чтобы одного, а уже четыре петуха собралось. И это безумная такая энергия, которая просто реально человека может, ну, как сказать, проблемам привести. Потому что, ну, понятное дело, если человек занимается там метафизикой, он... Будет работать с собой, он будет делать активацию, он может быть как-то этих петухов нейтрализует, да, там с помощью там своего пространства, жилища, там еще чего-то. Но дело в том, что просто почему не любят дубликаты, потому что это очень сильная энергия, да? и надо смотреть, куда эта энергия вас заведет, собственно говоря, хорошая, позитивная какое-то или непозитивная. Как смещать такие ситуации? Будем, я упомянул, как бы, ну. Не очень много как бликар, бы скажем, прямо, но мы в конце упомянем. Напишите в чате, понятно или нет, что дубликаты есть полные. Это когда у нас небесные стволы, земная ветвь одинаковые. Они могут быть либо в карте, либо у вас, например, какой-то один столб есть в карте, пришел еще что-то из периода. Дубликаты могут быть неполные. Да? То есть, например, ну, небесные стволы, понятное дело, они могут дублироваться, но все-таки они в небе, и они, как правило, там каких-то родственников или какие-то там, не знаю, сильные черты характера могут у человека обозначать. А вот как, как бы более сильные дубликаты, даже полудубликаты с разными небесными стволами в земных ветвях, потому что земные ветви – это сильнейшая энергия. Да? То есть у нас небесные стволы – это уровень неба, а земные ветви – это уровень земли. И кто изучает Банзэ, они еще понимают, что земные ветви не так просты. Если небесные стволы – это чистая энергия, то есть у нас в дереве Ян только дерево, а вот, например, в том же самом Тигре, да, это дерево, безусловно, доминирующее, но там еще есть и земля Ян и там еще есть Апуньян, да. То есть это такая сильная энергия, которая еще такая с секретом. И есть просто полудубликаты с земными ветвями. Что такое, значит, и, ну, соответственно, бывают встроенные в карты, бывают приходящие фарфа и так называемый. у нас есть фу и это дублирование и фа и то есть как бы что такое по им это анти -дубликат. то есть всем нам известно что наши, в нашей карте вообще в принципе в круге порождения усин энергии могут враждовать между собой да? то есть ну, скажем так, как бы контроль, да, ну, как бы столкновение, контроль в том числе. И, соответственно, что такое антидупликат? Предположим, у человека вот здесь вот антидупликат. Почему? Потому что у человека есть металл инь и дерево инь, они сталкиваются. У человека есть кролик и есть петух. Кролик с петухом тоже сталкиваются. То есть у него в карте есть два антидубликата, и на это тоже надо обращать внимание. Опять таки, почему, друзья? Если, ну кто напишет, да, опять-таки и в небесах идет столкновение, и в земных ветвях идет столкновение, то есть столкновение очень сильное. Ну, понятное дело, надо на сезон смотреть там на фазы Ц и т.д., и т.п. Ну, просто, если у нас, предположим, только небесные стволы сталкиваются, ну, это, это не при, ну, как бы это, да, это есть столкновение. Если только земные ветви тоже, но если еще и небесные стволы, и земные ветви в двух столпах сталкиваются, соответственно, просто сила столкновения достаточно, как бы, да, достаточно, ну, такая большая будет, сильная. И есть, естественно, приходящие антидубликаты. Я думаю, что многие из вас переживали уже и антидубликаты, которые... Приходили к вам, ну, может быть, на 10 лет, конечно же, не все, но какие-то годы, может быть, приходили, когда у вас полностью сталкивался какой-то столб из карты э, с чем-то приходящим. И, соответственно, вот металл ян сталкивается с тигром обезьяна сталкивается о, металл ян сталкивается с деревом ян обезьяна сталкивается с тигром то есть тоже приходит какая-то энергия которую может просто что-то из вашей карты вытолкнуть потому что приходящее оно очень сильное, оно молодое да и надо смотреть чем проявлены элементы которые вы теряете да? то ли вы деньги потеряете то ли вы здоровье потеряете то ли с мужем разойдетесь то ли там не знаю ребенок уедет куда-то то есть надо это анализировать особенно мы не любим опять-таки задвоение затроение и тд тп да когда целая армия собирается да и нападает на, какого, на какой на какой-то столб в вашей карте был антидубликат очень сложный был год да. угу. а где смотреть столкновение друзья чтобы посмотреть столкновение вы должны ну оперировать хотя бы базовыми понятиями бадзы у нас есть 12 земных ветвей 10 небесных стволов и между как бы участниками до да, этого всего есть земные ветви и небесные стволы которые сталкиваются там огонь сталкивается с водой дерево сталкивается с, с металлом земля сталкивается с землей ну как правило это по силе столкновения не такое адское столкновение потому что насколько мы вспоминаем, земляные земные ветви в том числе могут быть и сокровищницами, надо просто рассматривать. Но ну, есть там контроль, да, когда нет как бы, такого полного столкновения, ну, как но кто-то что-то контролирует. Например, дерево же у нас с не сталкивается, но дерево у нас контролирует а землю, ну, потому что оно прорастает корнями и разрушает. Ну, это как если переложить на такие вот природные образы. Это не такое открытое противостояние, как, например, у дерева и металла, когда топор его рубит. Но, тем не менее, тоже могут быть какие-то взаимодействия у меня на 10 лет пришел антибур дубликат с месяцем до да, ира мы как раз упомянем что у каждого человека вот вы потом посмотрите после после моего до да, курса мини курса посмотрите что у каждого из нас в возрасте там порядка 50 60 лет случается такой столб удачи который либо полностью сталкивается с месяцем, либо там земная ведь сталкивается с с в контроле, до да, находится. То есть у каждого это есть, и не только у вас. И мы просто скажем, на что обратить внимание. Напишите, понятно или нет, что такое антидубликат? Антидубликат бывает полный, когда сталкивается и земная ветвь и небесный ствол. Это очень сильное столкновение, особенно если оно дублируется еще чем-то. И бывает неполный антидубликат, это когда вот, ну, кому-то там, у кого лошадь есть в карте в этом году, просто лошадь, ну, там не обязательно с деревом Ян, Пришел, пришла крыса, которая столкнулась. То есть, по сути, у многих из нас неполный дубликаты периодически возникает, ну, потому что четыре земных знака, земных ветвей, вернее, там четыре небесных ствола и что-то с чем-то сталкивается. И давайте посмотрим теперь, поговорим о том, что сейчас многие испугаются, да, то есть, ну скажем так и я тоже у меня вот слава богу только из осознанного на да, был год э, дубликата с днем я его очень боялась но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 А потому что слишком много это уже плохо, да, как говорят там, ну, условно говоря, два это мало, три это много, да, условно говоря, на китайской метафизике. Закрытый мастер класс Подскажите, когда планируется? Друзья, у нас будет сегодня на распродаже этот курс по дубликатам, где мы будем, ну, где я уже в записи, да, у нас этот курс шел несколько лет, рассказываю более подробно про все это. Да? И если у вас будут какие-то вопросы после изучения, вы сможете написать вопросы в школу да то есть такого что вы э, посмотрели какие-то курсы которые вы у нас приобретете в записи у вас какие-то вопросы и вы, и вы не знаете ответа на них и такого не будет да, то есть поддержка будет понятное дело что мы не можем вас повторно научить ну как бы что вам непонятно и мы будем всем всему этому заново обучать потому что есть курс но ответить на какие-то вопросы естественно можем Uh, у моего сына дерево я на крысе вне дерево я на крысе в году чего что делать мария сейчас узнаете сейчас мы будем такие ситуации uh, как бы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 Очень важно. Одно дело, у вас там демоны уничтожения какие-нибудь пришли, или не знаю, там демоны какой-нибудь депрессии или еще чего-нибудь, звезда звездобедствий, да, демон депрессии а, затроились, задвоились, а другое дело, к вам пришли благородные, к вам пришли деньги, еще там вознаграждение Надо смотреть по ситуации. А какой конкретно стоп-карты дублируется или сталкивается? В каком возрасте находится человек? Благоприятная ли это энергия? Какой из карты из карты Баци 12 дворцов дублируется? Да? То есть мы сейчас еще упомянем в конце про я себе запишу, чтобы не забыть про 12 дворцов, потому что очень популярный вопрос: а что будет, если у меня пришел дубликат или антидубликат? какого-то из 12 дворцов так сейчас тебе спешу, чтобы не ответить но ну, не забыть ответить на этот вопрос и по поводу лекарства так называемого и многие другие факторы то есть это не всегда сразу прям печаль и ужас да но тем не менее да, настоит обращать внимание и напишите в чате, кто... А, вот у, у Екатерины неполезное земное наказание. Да, вот ну вот есть, конечно, самонаказание, наказание, да, когда ну, всякий вред, там еще что-то, когда что-то дублируется плохое. Но, друзья, еще раз, а, как бы, как сказать наказание особенно самонаказание да? вы же знаете что у вас может ожидать и вы можете перестраховаться на это время Но если у вас приходит например там дублируется какое нибудь огненное наказание но это прямой посыл к тому чтобы например, ну, не гонять по мкаду я не знаю пьяным на скорости 200 километров в час да? как-то припроверять бумаги которые вы подписываете. если это земное наказание могут, может может так сложиться что например люди могут к вам несправедливы быть может быть у вас какое-то психологическое состояние очень будет будет Просто этим надо заниматься, этими вещами, да. А не сидеть и, как сказать, грустить, что вот вы такой несчастный. Вы же понимаете, что не вы такой плохой, а просто к вам такой стол пришел, да, и с этим надо что-то делать. Я на дубликатер дня родила ребенку Может, такой стоп часть у нас так? Да. Очень часто, кстати, спасибо вам, Татьяна, за. Ремарку очень часто, не всегда далеко, потому что дети рождаются не только на дубликатах, но очень часто первый, там, ну, первый может быть ребенок у женщины, а, ну, может, и не, и не первый, ну многие говорят про первого ребенка, может быть рожден в год дубликата ее часа. да, То есть продублировался час, час у нас отвечает за детей. Если столб еще не включен, то работать не будет. Надежда, может быть, он и будет работать, но он не будет так активно работать. Это не будет прямым вот таким лобовым столкновением. А может быть, это отразится не лично на вас. Например, у вас там какой-то родственник в столбе в каком-то этом находится. Может быть, на его судьбе это отразится. А когда несколько столкновений в карте по такту и погоду, что сильнее? Ну, понятное дело, что такт сталкивается не сразу, друзья. Вероятность столкновения там в десятилетке, она имеет место быть. Но, как правило, приходит какой-то год, например, который активизирует что-то еще дополнительное, этот механизм начинает работать. Ну, такого, что вы 10 лет подряд вот будете, собственно говоря, там под столкновением, под этим нет. Есть вероятность событий, и, как правило, если вы проанализируете свою жизнь, то что-то происходит, когда еще приходит триггер там, в виде года, в виде месяца еще дублированного, в виде дня даже. А если одинаковые, только небесные стволы и только две одинаковые земные ветви? Ну, одинаковые небесные стволы – это, как правило, какие-то черты характера. Вот, например, у этого человека напишите, вот, ну, просто даже без детализации по божествам. а Вот он родился в день воды Ян. Для него водоян, как бы что, по сути? Вот не было у него бы здесь дубликатов, да, например. Вот водоян для него, которая еще вот одна есть у него в карте напишите я пока что почитаю так да. дворец недвижимости продублировался заехал много не ну как либо конкуренты либо друзья то есть это однополярная как бы однополярное божество это говорит о том что ну во-первых у человека может быть либо брат либо сестра да потому что это еще и в брата и сестры стоит да, либо человек просто а, вот он как бы ну общительный может быть да просто тут как бы дубликат с ним а если например у него бы а, него бы здесь еще эта вода и не стояла небесные стволы нам показывают те черты характера которые видны ну как бы, да, видны окружающим если бы у него тут еще 3 вода и не стояла но ну здесь например не было одинаково земных ветвей это что бы говорило, что человека видим в первый раз предположим тут им стоит он общительным кажется, он это, он это как говорится, позиционирует. Дальше с ним начинаем общаться, уже перелезая в месяц, да, или на работе. Он тоже такой же общительный. То есть это просто усиление каких-то черт характера. Но еще можно родственников посмотреть. Вот там братья, сестричка стояла бы несколько властей у женщины. Можно было посмотреть, что это мужья у нее, да, и там расшифровать потом, какие мужья. Стояли бы там, не знаю самовыражение это были бы дети, то есть это просто задублирование за каких-то черт характера, родственников или каких-то вот вещей. А если полные дубликаты, то это уже более такая сильная сильная дублированная энергия. Если земные ветви дублируются, тут надо смотреть, друзья. Вот, например, у этого человека самонаказание двух петухов. И оно у нас в каком элементе, в ресурсе, да, и, соответственно, человек может сам что-то там не тому научиться, например, да, там не знаю, не так что-то понять, в какую-то секту может быть уйти. Опять-таки, надо смотреть, какие символические звезды, полезны ли эти петухи этому человеку. Просто задубливание земных ветвей это просто тоже как бы как сказать, усиление каких-то черт характеров может быть родственников просто небесные стволы у нас ребята примитивные они либо сталкиваются либо сливаются у них нет там не ни наказаний ничего ну контроль иногда бывает да там угнетение как бы как вот, когда нет прямого столкновения а земные ветви у нас более хитрые ребята да? они могут и наказание и самонаказание и вред образовывать и э, там сливаться до да, сталкиваться тоже то есть это уже смотрим собственно говоря что для человека это обозначает Иногда, когда у человека несколько земных ведь, так бывает, опять-таки не всегда, но если это женская карта, например, иногда у нее там близняшки или, двой, или двойняшки я не знаю, что там, то есть какие-то одинаковые дети рождаются, да? то есть тоже такой может быть. Ну, может быть, вот к Наталье приходит дубликат, может быть, сестрой, да. Я вода я на Тигре в 2022 году. У меня тройной дубликат час день и год. Вы должны вода Я вода я на Тигре, да? То есть, ну, надо, конечно, в этот год заниматься. Но давайте мы еще посмотрим сейчас, да, что к чему. А если дубликаты только земных ветвей, что это значит? Ну, я бы знаю сказала вам. Но дубликат из него умерла бабушка, бывает, бывает такое, да. Ну, может быть, у вас там что-то стояло в земной ветве, что бабушка обозначает. Но опять-таки тут надо смотреть, надо еще и бабушкину карту смотреть. Ой, ошиблась, ну, понятно, так. А, Светлана, скажите, абсолютно одинаковые так, что у родственников что-то обозначают, например, у бабушки и внучки. Вы знаете, слышала такую теорию, опять-таки, это не в нашей школе. По поводу того, что, предположим, если вы, вот как у, в данном конкретном случае, с бабушкой одинаковые такты удачи были или же вы например общаетесь с человеком там или с мужем или с коллегой или с другом и у вас вы например проживаете один и тот же так ну понятное дело карты разные но у вас они одинаковые то считается это какая-то кармическая связь да то есть вот дублирование именно там вот в картах в тактах если вы например видите э, в карте человека какой-то такой же столб как у вас или в такте у него то считается, что вы как-то вот кармически связаны, и вы можете там, может быть, лучше друг друга понимать, или может как то ну, сложно вам отношения будут разорвать но в любом случае вот с тактами так что это какая-то кармическая связь а с картой просто говорят что человек из моей стаи например у вас есть вот водяной петух как у данного человека и вы общаетесь с человеком у которого есть водяной петух понятное дело что для него это могут быть не друзья ресурсы как вот в данной карте а например что-то другое но тем не менее есть пересечение какое-то. То есть вы можете друг друга лучше понимать, потому что у вас есть одинаковые столпы. Так, друзья, если если одинаковые земные ветви или небесные стволы, то дубликаты тоже. Если земные ветви, то это полудубликаты. Если небесные стволы, то это тоже полудубликаты. Небесные стволы они менее ну как бы они менее ну как бы энергетически наполнены, поэтому дублирование небесных стволов это не так прям ахтунг ахтунг а вот земные ветви когда дублируются то это полу они могут быть сильными а, да друзья давайте пройдем а то вопросы действительно не закончатся про 12 дворцов дублирование дворца судьбы я тогда расскажу я записала чтобы не забыть давайте начнем друзья если вы видите в карте совершенно одинаковый день рождения человека и месяц рождения человека это может обозначать? Да, что это может обозначать? Опять-таки не через запятую, да? Это может быть либо то, либо другое, либо, крите, да, там первое, второе и компот, да? разные блюда. иногда бывает большая вероятность разводов в жизни. Ну почему? Ну понятное дело, почему? Такой же, как и вы, да, собственно говоря, вот стоит такой же человек, как и вы. И это взаимодействует с дворцом брака. Вообще, если дворец брака это как бы, ну, день рождения особенно земная вес не не неприкосновенно то есть она не только продублироваться может либо сталкивается уже в карте либо сливается либо вот, дубликат как в данном конкретном случае это уже указание на то что у человека может быть какой-то из браков нестабильный может быть плохой брак опять-таки одинаковые просто энергии рядом с дворцом брака соперничество в жизни Ясное, ясное дело, такой же, как и вы, стоит рядом с вами. Да? Просто вот такой, ну, не вы конкретно, не ваш, а, значит, не ваш там двойник, да, дуал, а именно какие-то люди, которые претендуют на тоже Ребят, я пока что не, не задавайте вопросы, давайте таким образом. Мы сейчас пройдем все позиции дубликатов, мы рассмотрим самые распространенные, после этого зададите, ладно? А то я буду заранее отвечать, и мы бесконечно будем вокруг -то около ходить, хорошо? Значит, слабая связь иногда с родителями бывает. Один из родителей может отсутствовать, родители могут не любить мужа. Да? То есть, ну, опять-таки, все понятно. Это вы, это либо ваши там коллеги, либо братья. То есть, таким образом может проявляться данный дубликат. Так, сейчас страничку перевернем. ну вот например как у Бриса, брюса уилса так минуту как у Бриса, брюса уилса да то есть у него брак распался уж не знаю что у него там с родителями с братьями сестрами вот то есть у него вот два кролика и 2 две земли и кролики притом друг друга не наказывают ничего то есть тут не самонаказание ничего, но просто сильная энергия да то есть продублировалось, собственно говоря два раза и, кстати, и, кстати, у него еще есть, нет, у него это не будем смотреть. Значит, и вот Виктор Викторович Януков Янукович, украинский политик, это сын, я так понимаю, да? И родился он в 81 году, умер в 2015 по-моему, в аварию погиб, я точно не помню. То же самое, да, то есть вот у него два дубликата и день, друзья, посмотрите, да, какой был день, когда сие случилось? Кто, кто, кто насчитал? Смотрите, у него было еще два дубликата, да, то есть земляная коза и один, ну, ну это нет, это не антидубликат, да, два дубликата, да. То есть пришло что-то, что очень сильно. А, на Байкале провалился подлет. Спасибо, Владимир, да, спасибо большое. Извините, я просто не, не помню точно эту историю, да, но, ну, к сожалению, да, человек погиб. Да, вот у него уже было вшито это, ну, опять-таки, это было вшито не, не обязательно, что если у вас там дублируется день и час, все так случится, как с ним, но просто еще год пришел, который продублировал, еще и день такой же, да, то есть множественное, множественное дублирование энергии. Ну, и вот он опасными, да, вот именно в этот день он занялся этим, собственно говоря, экстремальным видом, да, на Байкале, видимо, либо катался, либо ходил, и не знаю, и провалился под лед. То есть, если у вас, например, что-то приходит, что дублирует, лучше бы дни дубликатов отслеживать и не рисковать просто очень сильно в эти дни. Ну, старзанки с парашютом, я не знаю, гонять очень сильно не стоит, потому что просто очень много вот приходит энергии в карте, которая просто ее, как сказать, выводит из строя. Окей, а значит теперь такая ситуация, что да, вот у Уилса четверо братьев, родители были из полной семьи, с братьями всегда конкуренция была. Да, спасибо большое. Вот э, Крыгалаш нам э, дополнила про то, что конкуренция у брюса всегда была с его братьями. Если у человека дублируются день и час, опять-таки, друзья, не просто две земные ветви, не просто э, два небесных ствола, а вот именно полные дубликаты да, то есть одинаковые полностью столпы.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 а если в дубликате участвуют полезные стихии, то это как-то смягчает положение. Да, если полезные стихии, да, но опять-таки надо отслеживать. У вас, например, два дубликата в карте это окей, okay. пришел еще э, так, пришел еще год. Эта стихия уже вам может быть не полезна, ну, потому что ее слишком много, она может тоже дисбаланс какой-то создать. Но ну, но, в принципе, это это лучше, да нежели это не стихии, стихии безусловно. Значит, считается, но ну, опять-таки, ребят, это.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 Как говорится ломал да да да саентолог ага, а спасибо так значит что у нас еще может дублироваться теперь посмотрим такую ситуацию когда у нас дублируется месяц и год но ну, опять-таки, друзья, исходим из логики. Могут быть проблемы с родителями, бабушками, дедушками, тяжелое детство. Опять-таки, ну, задвоение энергии в столпе бабушек-дедушек, это же столб детства наш до 20 лет, это папа с мамой, да, и то есть может быть у них там какие-то не очень хорошие отношения. Может быть этих бабушек и дедушек вообще нет, да, то есть, ну уже как бы, да, вопрос. Проблемы родителей с их родителями, да, то есть, ну, ваши родители могут каких-то проблемных родителей своих иметь, то есть ваших бабушек и дедушек возможен ранний отъезд из родительского дома проблемы с семейным бизнесом у родителей в детстве да, то есть но ну, человек например ну, некоторые да так было например в советское время мама с папой хорошо зарабатывали там да, какие-то должности хорошие имели началась перестройка до да, началось новое время лихое и мама с папой сели на картошку и макароны да. ну, многие кто как сказать кому там за 40 они помнят ну уже подросшие дети что было с нашими родителями да, в то время И это может обозначать что в это время могло быть что-то такое с их состоянием семьи это не говорит обязательно что человек всю жизнь будет бедный потому что его семьи семья разорилась детстве ну просто он может такой вот опыт детства получить и вот уже матери опять-таки друзья насколько я знаю поддержите меня кто занимается по моему он прожил все свое детство в каком-то трейлере да то есть у него что-то было с семьей не очень тяжелое детство и вот он там собственно говоря где-то не в очень комфортных условиях рос, да то есть тяжелое детство было у человека Напишите, напишите кто, комментарии, кто в курсе. но ну, насколько я помню, да, что какие проблемы у него были. Если дублируется, у нас же разная расстановка может быть. Например, час и год. То при рождении ребенка, ну, например, вы как владелец карты родили ребенка и может уйти бабушка или дедушка, да. То есть кто-то из вашего рода, там про бабушка, дедушка, бабушка, да, или про дедушка могут уйти. То есть ребенок пришел и вытолкнул бабушку с дедушкой. Почему еще китайцы не любят дубликаты? Да, в подростковом Керри отец потерял работу и ушел в охранники, понятно. Почему еще китайцы не любят дубликаты? Дубликаты это такой же, как и мы, только он, когда мы приходят нам дубликаты, особенно к дню, то есть кто-то хочет вытеснить вас, да, некая информация хочет вас вытеснить, и поэтому мы не любим. Тут рождается ребенок. И вытесняет бабушку с дедушкой. Да? То есть почему они еще вот так их не любят, да, потому что боятся, что вас кто-то, ну, не кто-то в буквальном смысле, а вот именно энергия вас вытеснет. Если дублируется, например, у нас час и месяц, да, опять-таки, подключаем логику. Час-толп детей, месяц, столб родителей. При рождении ребенка вами, то есть владельцам карты, может уйти кто-то из родителей из ваших. Да, то есть маму папа не мужа вашего опять-таки это вероятность друзья мы не можем рассматривать карту как в космосе до да, которая в невесомости мы всегда смотрим еще карты персонажей которые с вами взаимодействуют то есть не бывает так что вот у вас в карте дубликат вы родили ребенка и все умерли резко надо смотреть еще их карты скорее всего в их картах есть тоже какие-то предпосылки друзья и такой вопрос по поводу тех, кого интересуют очень сильно антидубликаты. А час и день, час и день мы уже рассматривали. Мы рассматривали это раньше, Жанна. Вы потом запись пересмотрите и узнаете, да, что такое час и день. То есть мы посмотрели час и день чуть раньше. Сейчас я посмотрю. Так, сейчас. Вот, день и час, да? То есть посмотрите потом просто в записи. Час и так, друзья, дайте мне немножко времени, хорошо? Если вы, ну, надо сейчас спрашивать, на, на, на то, на что мы еще ответим. Хорошо, друзья? Значит, это мы с вами разобрали. Антидубликат, например, с 2020 годом. Но, ребят это может быть любой год. У любого из нас может прийти либо дубликат, либо антидубликат, не обязательно в 2020 году. Вот предположим у человека антидубликат 2020 года. Это у нас деревянная лошадь. Да? Почему? Потому что у нас год металлической крысы и идет столкновение по всем фронтам. Дерево сталкивается с металлом а лошадь сталкивается с крысой, то есть полное столкновение идет со столпом. И поэтому, предположим, если у вас пришел год антидубликата, а потом я вас спрошу, собственно говоря, какой будет антидубликат в следующем году, чуть позже вы мне напишите, то событие может касаться родственников неблагоприятно ездить в далекие поездки. Но помимо этого, друзья, я еще хочу вам сказать о том, что некоторые мастера смотрят здоровье, в том числе и погоду. И когда у вас идет полностью столкновение с вашим годом рождения, то надо в любом случае обращать внимание на ваше здоровье. Ну, как минимум на голову, да, потому что это у нас голова, если расположить человека по бодзы, да, по здоровью. А тут, тут, тут вообще прямой прямой удар по голове, да, конкретный, под подзя этому ген рубит. А это могут быть не только у вот травмы головы, там какие-нибудь инфаркты, инсульты, э, ну, все что угодно, да. И поэтому мы говорим: мы видим, например, антидупликат с годом, можно пойти э, какие-то укольчики себе сделать, ну, не самому, а там косметологу или витаминчики, зубки полечить, посверлить, да, там еще что-то, уши проколоть. То есть э, каким-то образом уже травмировать самого себя, ну, в хорошем смысле. А, еще. Э, если предположим особенно надо быть внимательным если в году у вас стоит признак который обозначает здоровье напишите пожалуйста вот это мужская карта да? мужчина земля я для него для нас здоровье вообще по сути наше тело каким каким божеством в бадзе обозначается напишите кто знает ну, кто не знает, ребят, не не пишите но а смысл в том что как бы, ну, за здоровье человека что обозначает? Энза пишет, да, правильно, огонь, а как этот у нас, ну, как бы стихия, ресурс совершенно верно, ресурсы, совершенно верно. Ресурсы это то, что это наша мама, да, которая нас породила, это наша семья, это наша родина, это то, что делает нашу жизнь комфортно это недвижимость, это как бы дознания какие-то. И, соответственно, ресурс, да, можно, конечно, углубиться, что для мужчины будет телом это там прямая печать почему потому что его родила разнополярная женщина для женщины это будет косая печать но вот в, ну, ресурс правильно особенно если это является именно вашим телом тут данного человека получается что если это мужская карта, то это его ресурс, это его тело физическое, потому что у нас помимо элемента личности, да, совершенно верно пишет Татьяна, маму может уйти или его здоровье ухудшится. Опять-таки, не всегда на человека направлены эти острые стрелы опять-таки, если у человека есть какой-то родственник, который обозначен тем или иным божеством, а в данном конкретном случае это мама, то э, может с мамой что-то случиться. И поэтому мастера говорят: берегите своих родителей, потому что если приходит нечто извне, которое показывает, то что с вашим телом может что-то случиться, но есть у вас еще живые родители, особенно мама, да, то это может случиться с ней. Понятное дело, это очень плохо, но не с вами. То есть, ну факт тот, что не всегда это лично на человеке, но это, у этого человека нет больше тел в карте, да, у него косая печать есть, но это в большей степени мы будем смотреть, как его недвижимость, да, потому что у него есть разнополярные ресурсы, и вот у него единственное тело в карте, вообще единственный ресурс, ну это вот Дин, который в лошади, который выбивается этой крысой, если у него жива мама, как вы правильно написали, ей надо обратить внимание на свое здоровье. Если ее уже нет, то ему надо быть очень серьезно заниматься своим здоровьем. Потому что помимо столкновения земных ветвей, одна из которых для него является телом, есть еще и столкновение да? гена и дзя. Это травма реальная, да, то есть это перелом, это удар, это еще что-то. Да? Этим надо заниматься. Дубликат приходящего года. Вот, ветер пишет. Дубликат приходящего лом обеих ключиц а, вот именно в столпе месяца как раз у нас где-то ключицы здесь и живут до да. дубликат столпу дня авария повреждение подзвонков господи полтора года без движения слава богу дубликаты не скоро да да да спасибо вам за за обратную связь до да, эфира будет конечно а, а если приходит а если в такте приходит дубликат дня как он повлияет по поводу приходящих дубликатов. Сейчас скажу, друзья. Сейчас приходящий дубликат. Сейчас мы антидубликат разберем. Если идет столкновение со столпом месяца, то а, меняется окружение. Друзья, место жительства, возможно, проблемы тоже со здоровьем. Но, в принципе, все антидубликаты могут повлечь в той или иной степени полные проблемы со здоровьем, даже и не полные. Почему? Потому что какой-то орган у нас в карте обозначается каким-то божеством. Да, то есть, ну, и бывает так, что по этому органу идет прямой массированный удар. За столпом дня испытания для самого человека отношения в браке, возможно, тоже проблемы со здоровьем. Но в столпе дня, да, то есть столб, столб дня – это в том числе и мы, непосредственно, да, наша личность. Иногда бывает, что на антидубликатах люди очень часто либо там скоропостижно, как говорится, создают браки, потому что приходит мощная энергия, которая их дом брака активизирует. Это земная литвия дня, как правило. Но бывает небесный ствол, и они на эмоциях да, что-то делают, либо разводятся, потому что есть столкновение. Он также может здоровье пострадать и... Иногда это изменение непосредственно с самим человеком, то есть это еще вот, ну, ваше внутреннее я, ваша, в том числе, внешность какой-то степени, кто-то может сильно поправиться, кто-то может сильно похудеть. Опять-таки, не обязательно, кто-то там наколки себе сделать кто-то волосы перекрасит имидж. И мы иногда говорим, что если вы не хотите проблем от антидубликата гню, будьте активны, перемещайтесь, да, сами устраивайте себе перемены в жизни, сделайте ремонт в своем доме. Почему? Потому что земная ветвь дня, это условия еще, в которых мы находимся. Там сами как-то себя поменяете, да, чтобы не было вот каких-то э, тех изменений, о которых вы и не хотите знать. И со столпом часа проблема на работе с детьми. Ну, почему? Потому что это еще итоги наших действий, да, в том числе это, как, э, это наши дети. Но опять-таки не всегда это бывают проблемы, но скорее всего вам придется заниматься этим вопросом. Очень часто, не всегда успешно, опять-таки, друзья, это поверхностная информация, потому что забеременеть, не забеременеть, это вообще целая консультация, и изучается и карта партнера, и фэн-шу, и все остальное. Но иногда бывает несанкционированная беременность на столкновение, как говорится, со столпом часа. Но надо опять-таки смотреть, чтобы не было потом каких-то последствий, потому что иногда это бывает и хирургические какие-то вещи, и все остальное, связанное с детьми, ну, с беременностью в том числе землю никто не сталкивается нет земля еще раз повторюсь у нас сталкивается у нас собака сталкивается с драконом это две земли ян, которые олицетворяют на земные ветви и коза у нас сталкивается с быком Вот те у кого козы есть в карте в следующем году у вас будет столкновение опять-таки оно считается по силе столкновения ну, не слишком сильным но условно говоря потому что но ну, вода с огнем понятное дело это очень сильное столкновение дерево с металлом тоже это тоже столкновение оно тоже может повлечь за собой такие перемены да но бонус Иногда бывает, опять-таки, ребят, через запятую не обязательно, что это классно, что у вас там сталкиваются земляные земные ветви. Иногда как бонус бывает открытие сокровищницы. Да? То есть э, при определенных условиях, когда сталкиваются земляные земные ветви, если есть определенные условия в карте, могут, может открыться так называемая сокровищница. Это говорит о том, что человек либо может недвижимость приобрести, либо наследство, либо поучаствовать в каком-то проекте, где он может заработать, либо заложить какой-то фундамент, бизнес там не знаю или карьерный который в последующем принесет ему дивиденды да, то есть это просто еще такая энергия которая может помочь разбогатеть на антидубликаты крысы в ней лошади в такте вышла замуж Да-да-да, вот часто... нет ладно очень часто на анти ну когда на столкновениях это происходит а если мой антидубликат впереди это на 10 лет если а если дубликат года с приходящим тактом по поводу антидубликатов, друзья, это все тоже верно для такта. Если к вам приходит такт с антидубликатом, то же самое, друзья, может с вами произойти. Просто единственное, что это может быть растянуто во времени. Это не не каждый год с вами будет происходить, что вы прям вот у вас антидубликат пришел, вот тут человеку пришел, например, на него стоит тигр, пришел, пришел пришла как бы обезьяна, да, например. Это не говорит о том, что вы будете каждый год разводиться да, и выходить замуж. Но это говорит о том, что потенциал в эти 10 лет существует. И, как правило, срабатывают спусковой крючок, когда приходит еще какой-то год и что-то происходит. Да? То есть не говорит, что каждые 10 лет это будет. Но, тем не менее, этой сфере надо уделять должное внимание. Если приходят дубликаты, друзья, то. Тоже можно посмотреть, вот, собственно говоря, за что отвечает каждый столб карты посмотреть какие божества у вас задваиваются, затраиваются какие символические звезды и сделать выводы что эта энергия будет очень сильной. со здоровьем то же самое мы для здоровья если социальную удачу мы читаем по одним правилам то здоровье мы читаем по другим правилам у нас нет лишних печени у нас нет лишнего сердца у нас какие бы не полезные элементов социальной удачи это были бы да но у нас это для нас это органы да, и они достаточно важны и поэтому когда что-то дублируется вот у вас в карте есть один стол, пришел еще и в такте. Это говорит о том, что на, на орган, который олицетворяет этот дубликат, очень сильная нагрузка идет. Да, и надо смотреть, какие еще органы по кругу порождения, да, что ослабляет этот. Ну, обычно в прогнозе по здоровью всегда, каждый год рассматриваем индивидуально, да, какие системы организма или там органы могут быть перегружены в это время соответственно если у вас слишком сильная энергия приходит то с точки зрения здоровья да это могут быть тоже проблемы обезьяна с тигром да да металл с деревом а, да вот ветер пишет обезьяна да вот лена спасибо что ответили столкновение года петуха с кроликом в часть неправильная спина анестезии природах и снова проблемы с позвоночником на 5 лет напишу автобиографию да вот на антидубликатах было такое, был ужасный год антидупликат, развод со здоровьем были большие проблемы, но скрыть хранилище, но скрылось хранилище, и пришли внезапно большие деньги. Столкновение козобых, собаку в карту встроено. Да, вот Юля как бы описала, что столкновение земных земляных земных ветвей тоже может дать проблемы. Но единственное, что оно еще может дать бонус, да? А по здоровью какая часть дубликата? небесный небесные стволы, земная вес? Нельзя так однозначно ответить на этот вопрос. А, то есть и та, и другая часть важны. То есть ну, просто это расположение там считается с одной стороны, с другой. да, Там справа, слева голова, там нога, одна, другая нога. Но тем не менее это все, все важно. Нельзя сказать, что если небесный ствол у вас столкнулся, это мягкое вмешательство по здоровью. Если земная вес, то серьезное. Нет, они как бы в здоровье важно все, небесные стволы, земные ветви. Значит, напишите, понятно про антидубликат, что когда вы видите антидубликат, кстати, напишите в чате, у кого будет антидубликат, у какого дядзы в следующем году. Следующий год у нас металлический бык. Какой антидубликат будет, напишите в чате. У кого будет антидубликат? У кого будет полное столкновение? Да, деревянная коза совершенно верно, да, то есть деревянная коза будет в следующем году сталкиваться. Так, сейчас, минутку, ну просто вот очень плохо нарисовать можно, а, будет сталкиваться с металлическим быком, потому что дерево сталкивается с металлом, бык сталкивается с. С козой. И те, у кого как бы, есть какие-то товаристи, есть, например, те товарищи, да, там, ну, в смысле, коза. И если вы видите, что у вас наполнена сокровищница, то помимо проблем вы еще можете какие-то бонусы получить. У моего мужа вне деревянная коза, разведемся, что ли. Татьяна, опять-таки, нету лекарства против воли человека. да То есть, ну, можешь до да, брачный дом, но ну, разведетесь вы или нет, это зависит еще от вашего собственно говоря, поведение. Ну, может быть, в ремонт в квартире сделаете, да, то есть это тоже как бы считается столкновением с домом меня. А у меня в часе, ну, в часе, вот, если либо какие-то могут быть, если у вас уже дети есть, терки с детьми, может быть, там, с, с подчиненными, если вы начальник, потому что итоги. Или там, если хотите, детей, могут быть, может быть, беременность. Но, опять-таки, если вы на столкновение беременность, надо себя контролировать, ну, смотреть, да, чтобы не было, там, не дай бог, там, Тому, когда ребенок не развивается до конца, там выкидыши каким то посей Господь. А если я деревоян на лошади, то в ней будет в следующем году столкновение? Нет, вот деревоян на лошади в следующем году не будет столкновения, потому что металл ян у нас с металлом, деревоян с металлом и не сталкиваются, а бык у нас с козой, бык вернее с лошадью не сталкиваются тоже. 10 лет деревянная коза, и год приходит. Смотрите, какими, какие, где у вас деревянная коза в карте, значит, где у вас как бы деревянная коза. Ну, что для вас это за божества, что дублируется? Потому что если к вам, ну, ребят, понятное дело, если к вам пришел здесь один дубликат, еще и в году пришел дубликат, и если у вас в карте есть дубликат, то это уже очень много. А если у вас в карте такого дубликата нету, то это тоже немало, потому что энергия такта усилилась еще энергиям года. Но все-таки это легче, нежели у вас еще нечто стоит в карте, что этим дублируется. Значит, прямые деньги. Но надо смотреть, Альбин, как бы справитесь вы с ними или нет, может быть, просто какой-то тяжелой работы будет много. Значит, по поводу дубликата приходящего года с тактом сказала, надо смотреть, что за божества как бы переварит ли ваша карта. Если у вас нет третьего в карте, то это легче, нежели он есть. Не хочу работать. Ну, значит, может быть, лень вас посетит, а может, придется работать. Значит, и друзья по поводу антидубликата, который проходит все. Вы после этого эфира можете заглянуть в свои карты и все найдут его, да. Только у кого-то это прям активный антидубликат, у кого-то это просто там земля с чем-то там, да, небесно спало, с деревом или что-нибудь такое, или огонь с металлом. Когда нету прямого столкновения, но они друг друга до да, контролируют. Вот, например, у каждого человека в возрасте 60 плюс-минус лет, ну там кого как с какого кодика карты такты пошли. Человек проходит половину столпов удачи. да То есть 120 столпов, половину он проходит. Каждый человек оказывается в такте антидубликата к месячному столпу. Идет столкновение с опорой карты человека, потому что мы знаем, что месячная земная ветвь ⁇ это опора, потому что очень важен сезон, когда вы рождены. Может многое поменяться. Надо быть очень аккуратным со здоровьем, деньгами, окружением, особенно когда дублируется год рождения. Объясню: ну во-первых, многое может поменяться, но понятное дело, у нас в этом возрасте примерно люди выходят на пенсию. а уже плохое здоровье, не такое богатырское, как раньше, и ты уже не работаешь, и если там не создал каких-то активов, ты живешь на пенсию, да, то есть сразу становится меньше денег. И надо быть очень внимательными. Вот антидубликат, огонь инь сталкивается с водой, инь петух сталкивается, значит, с, с кроликом. И если у вас этот так еще и дублирует ваш год, то есть и антидубликат, и дубликат, тогда надо быть внимательным. А очень ну почему потому что какие-то могут ну, половина карты идет шат, шатание разброд да? то есть однако часть карты выбивается другая дублируется то есть ну получается очень такая серьезная встряска но, ребят, все проходят это время, да, то есть у всех оно имеет место быть. У каждого есть такой стол. Просто надо быть внимательным в этот, в этот период. Если что-то еще там, например, придет то, что антидубликатом будет для вас, или продублируется что-то из вашей карты. Вот в эти года особенно да, она быть крайне, крайне внимательны. Знакомый приходит селетия. Судя по событиям года ей придется нелегко но ну, может быть на всю карту смотреть очень многое фэн-шу друзья влияет на вашу судьбу да то есть 33 процента может человека такой обопительный фэн-шуй да он там себе все укрепила в секторах спит и все замечательно все поддерживает его здоровье деньги и он не так сильно это все воспринимает опять занимается профилактикой болезни человека или нет да? ну то есть собственно говоря хотя бы здорово жизни ведет или наоборот то есть тут тоже очень много факторов я металлы на быке следующий год тоже металлы на быке январь металлы на быке но ну, как бы если у вас есть брак да то сильно внимание уделите в это время в тройной дубликат или же просто сами будь аккуратны в этот месяц потому что три идет утроение энергии Напишите в чате, понятно или нет, друзья. У меня тоже самое, у всех же самое, Наталья, у всех то есть не вы одна, и у меня такое будет, у кого-то уже было, да, просто это, это все, это у всех, да, вот это вот время испытаний, да, испытаний в каком смысле. Ну, понятное дело, что у человека просто вот, ну, он уже 60 лет, да, прожил. То есть у него уже какие-то итоги подведены, уже организм, собственно говоря, не такой ресурсный, уже и социальная жизнь может быть не такой активной, да. То есть, ну, понятное дело, что у него перемены в жизни. И давайте я тогда вам скажу про 12 дворцов. А, Бина-драконе. Какой дубликат Вода, а, Яна, собаки, да, то есть оконь Ян сталкивается с, с водой Яна, а собака сталкивается с драконом. А, и давайте я скажу. Земля Ян небесно стала, ничем не сталкивается напрямую не сталкивается. Но если придет дерево, которое, ну, как бы контролирует, ну, как бы оно контролирует, там столкновения прямого нету. Но дерево, если придет, то это будет как бы... Ну, скажем так, непрямое столкновение, но все равно вот контроль такой, то есть не, не такое прям вот активное, да, когда вот идет столкновение, но тем не менее тоже может быть такая энергия. Напрямую Земля, она, не, она с собой только сталкивается, да? Но вот другие, например, огонь с металлом у нас же не сталкивается, но огонь у нас контролирует металл, да. То есть идет как бы цикл контроля до да, такого не столкновения именно а такого вот угнетения, как бы. это тоже надо рассматривать и здоровье здоровье это тоже рассматривается антидубликат синий на козе какой синий это дерево и на быке у ребенка 5 лет будет столкновение деревянной козы погоду и металл быка тоже или помягче, оно пройдет, спасибо. Но надо смотреть, ваш ребенок уже в такт и вообще ступил или нет. Может, он еще не особо это и почувствует, как бы. Но опять-таки это может не лично на ребенка повлиять, на там бабушку, дедушку какого-нибудь, да. То есть, ну, извините, но все бывает в жизни, да? Бабушки, дедушки, они, ну, такие, да, вступила в такт. Но будем надеяться, что это в большей степени, это, ну, просто внимательный будь к ребенку. Но будем надеяться, что ничего особо сильного не будет пока что. А если в карте 100 года приходит такой же год, чтобы не принесет. Ну, мы же говорили, да, что год у нас, ребят, можете на дубликаты, друзья, вот сейчас я вам покажу еще вот это вот, можете использовать вот этот же, собственно говоря, расклад, да? То есть единственное, что здесь как бы это ну, столкновение, то есть какие-то такие воронки. А в дубликате тоже это может случиться, но может быть не так ярко, да, ну или, или не так, ну, может быть там без каких-то таких прям... Сказать, центрифуг. То есть год дублируется, значит, либо со старшим родом что-то, либо, может быть, с вашим окружением социальным, либо вокруг вас, да, там что-то будет меняться. но теперь проверено время, любой дубликат или антидубликат можно повернуть. Ну вот, ветер себе, да. Спасибо, ветер. У вас уже большой опыт, я так понимаю, судя по описанию, так что да. И есть еще такое у многих вопросы. У нас тут правая карту не приложила, а приходящий месяц сильно влияет месяц, друзья, если вы, например, у вас в карте несколько дубликатов, как мы видели вот в карте молодого человека, сына политика, который провалился там подлет на байкале, в карте два дубликата, год пришел и еще день пришел. То есть, если у вас очень много дубликатор собирается, да, если это просто дубликат э, месяца, да, и у вас там в карте, я не знаю, один этот стол какой-то стоит, значит это с, э, будет для вас сфера жизни очень важна, но э, очень часто недостаточно только одного месяца, да, чтобы вот совсем был трэш какой-то. В ней году антидубликат, что это значит? Ну, такого ничего может не значит потому что столкновение. Антидубликат это у нас столкновение, оно разделено да, столпом. Но если, например, у вас то, что разделяет столб и год, как-то сольется или выбьется из карты, то это будет да, столкновение. Что у нас столкновение обозначает? там день с годом, да, могут быть какие-то там вопросы, да, столкновения. То есть, когда у вас антидупликаты стоят в разных местах карты, и они не сталкиваются напрямую, это не так плохо, нежели они стоят как бы там рядом еще, ну, ну как-то вот, да, то есть, в закрытом курсе там более глобально мы рассматриваем, но если у нас антидупликаты не сталкиваются, то это лучше, нежели они сталкиваются. И, друзья, очень много вопросов обычно задается на 12 дворцах. Тут, к сожалению, карту я не приложила, но, значит, у нас, если вы знаете свой час рождения, потому что 12 дворцов судьбы строится, исходя из вашего часа рождения то, соответственно, опять-таки, вы должны быть уверены в часе, потому что 12 дворцов как раз отражают огромное количество событий в жизни человека. То есть мы восстанавливаем час 50% технологий, то есть 100% по 12 дворцам. То, соответственно, пришел, например, к человеку дубликат Дворца Судьбы в такте или в году. Ну, опять-таки, год может повлиять, если дворец подключен, но это такая уже терминология. Это значит, что у человека в этот период могут быть значительные изменения. Опять-таки, хорошие, плохие. Это надо смотреть, что пришло к вам. Да? А пришел дубликат, нам не знаю, к дворцу детей. Это, этот вопрос будет очень важен человеку в этот период. Да? Может быть, он детей будет заводить, может свои там воспитывать. Может, это еще, кстати, питомцы, домашний дворец детей, да, может, быть, у человека будет собака, там какая-то любимая, еще что-то. Пришел дворцо богатства. Опять-таки смотрим, что это за дубликат или антидубликат. Эта тема будет доминировать в жизни человека в эту десятилетку или в этот год. То есть каждый дворец отвечает за свою сферу жизни, и если у вас что-то дублируется или сталкивается из периода с 12 дворцами, это говорит о том, что именно в это время вам будет очень важна эта тема. Если в часе. Так, те году приход дубликат ресурсов на власти это страшно. Не могу вам сказать, потому что надо карту смотреть. Но если к вам приходит дубликат ресурсов, посмотрите полезно они вам или нет. Во-первых, во-вторых, каким органам проявлено. Ну и, собственно говоря, здоровьем занимать, потому что ресурс это еще и здоровье. Напишите в чате, понятно ли, что 12 дворцов? У многих так карты устроены, что прям каждый так какой-то дворец дублируется. Не у всех далеко. Но бывает такое. И соответственно, ну у нас в любом случае 12 дворцов и 12 земных ветвей. То есть даже. Полудубликаты у каждого у нас будут, да, то есть в том или ином сфере жизни. Но вы понимаете, у нас 12 дворцов, 12 земных ветвей, 12 татков, 12 земных ветвей, просто они расположены в разном порядке. Это просто акцент на эту сферу жизни. Ничего страшного, они, ну, как не то чтобы страшного, но ничего такого сверхъестественного они несут. И давайте я вам расскажу про такой рецепт. Опять-таки, естественно, борьба с дубликатами ⁇ это осознанное, осознанное состояние. да То есть надо понимать, что в этот период не стоит полагаться да, только на удачу. Надо и, собственно говоря, самому размышлять, заниматься разными вопросами, опять-таки смотрите, что дублируется, какой аспект. Но иногда бывает так, что китай, мастера, вот я слышала, советуют, но ну, так как дубликат это приходит такой же, как и мы которых хочет отнять у нас все да в том числе и как говорят и жизнью как это не страшно звучит завести питомца кошечку или собачечку или птичку или рыбку но человек который которому пришел дубликат должен заботиться об этом питомце, не просто вот у мужа пришел дубликат жена завела кота и сама там его и вычесывает и кормит я не знаю там и все остальное типа вот кота мы завели муж там два раза его погладил нет этот питомец должен быть близок и именно человеку, у которого что-то продублировалось. И считается, что, ну, не то чтобы считается, такая версия есть, что дубликат может забрать вашего питомца. Там либо он болеть может, либо умереть, но ну, не дай бог там, да, ну, в общем, это все перекинется на него. Вот такой вот совет есть. Но опять-таки, просто питомец без осознанности, он, ну, да, то, то есть надо комплексно подходить к этому вопросу. Светлана ко мне приходит дубликат, так-то и дворца судьбы это опасно. Не всегда это опасно, просто в этот период у вас могут быть очень сильные жизненные изменения. Посмотрите, что у вас задублировалось, какое божество, какие символические звезды. Это просто знамение того, что вот в этот период вы можете, ну, какие-то глобальные события в вашей жизни могут происходить. Да, то есть это это знаковое время. Но вы именно если уже питомец есть, нет, но если питомец есть, и вы за ним ухаживаете, то просто в этот период питомец может что-то с питомцем случиться, да, то есть он на себя это заберет. То есть, если у вас уже есть питомец, и вы с ним, как говорится, взаимодействуете, не надо нового заводить, ну, а как бы старый тоже подойдет, скажем так. Главное, чтобы это был ваш реальный питомец во всех смыслях, а не просто: вот: у меня там кто-то в квартире живет, но я даже не знаю, кто это. Друзья, мы, к сожалению, не сможем полностью курс сейчас прочитать, но он будет у нас на распродаже, и это как бы водные данные. Но, тем не менее, они, я надеюсь, вам смогут помочь какие-то уже сделать выводы определенные. Хорошо? Иногда дубликаты – это просто кармическое повторение, там, родственников, каких-то как бы периодически возникающих у человека ситуаций, например, ну опять-таки, ребят, это все с потолка взято, не конкретно по какой-то карте. Сейчас, ну, например, человек постоянно на работе одни и те же ошибки совершает, да, он уже сам понимает, что ему пора уже, собственно говоря, пере пере пере пере пере пере перестать это делать. Но он вот у него это или женщина постоянно с какими-то теми мужчинами, вот прям у нее повторяющиеся из раза в раз ситуации, это может быть дубликат, как вот таким вот как бы слышала про дубликатах, про дубликатах при антидубликатах лучше ну там за здоровьем следите да как-то ну сами себе понимаете вот антидубликаты это же столкновение Сами себе в этой сфере устраиваете перемены, да, Никогда вас там выгонят с работы, а взяли там, ну, подобрали, может быть, там обучились как к чему-то новому, я не знаю, еще что-то, то есть как-то сами, может быть, какую-то подработку взяли, поменяли немножко эту сферу, да, то есть как-то сами проигрываете. Mm -hmm. То есть иногда так бывает, что если мы сами создаем себе такого рода события, то событие все равно в должно реализоваться. Вопрос только, как оно реализуется. По вашему велению, или вы сами себе его устроите? Не хотела иметь котов, а тут приняла домашнюю удивляюсь, когда мы сама них… Да, да, да. У подруги собачка умерла, когда у нее дубликат к году рождения, спасла, и ее получается. Да, да, да. Все, друзья, я сейчас откланяюсь. Да, у меня недавно номер код. Угу. У меня в ней и Хай, у дочки в году и Хай. Да, то есть, ну, переплетение, вот опять-таки, мы с тобой из одной стаи дубликат год к моему столпу дня мы переехали в другую страну а по фазам c можно понять дубликат проиграться хорошо или нет понятное дело что да ребят но фаза c это огромнейший пласт понятное дело что если у вас какой-то родственник уже стоит на фазе смерти еще пришел его дубликат ну, ясен перец что такое может произойти да? или что-то еще там да но фаза c это это уже ну как бы отдельная тема мы сейчас не сможем ее к сожалению да. Да, спасибо вам огромное. А если приходит год, который дублирует часто, проблемы с ним или... не, не всегда это проблема. Просто этот вопрос будет вам важен. Может быть из-за может быть вы будете сильно ребенку свое внимание уделять. Может быть и у вас проекты какие-то появятся. да То есть это еще и наши итоги действий. Это еще и за секс отвечает Может у вас там что-то в этом плане Он активно вас интересует. Но опять-таки это предположение. Да, спасибо вам огромное, друзья. Я надеюсь, да, что вам было интересно. И сейчас выйдет Наталья и расскажет про наши курсы. Просто не всегда, когда учишься, понимаешь, что может предложить школа. Да? То есть вот я и сама иногда бывает а по крупицам как бы выговариваю, кто чему там учит. Ну вот. А тут, когда ты уже видишь полный набор, тебе рассказывают, о чем тут или иной курс, и можешь понять... Собственно говоря, чего тебе не хватало. И самое главное, докупить, как говорится, то, чего не было. И, ну, ребят, не будем скрывать, что распродажи в наше время – это очень прикольно. хорошо. Почему? Потому что в этом году сложный год. И почему он сложный? Крыса всегда задают тенденции, это первый знак китайского гороскопа, и это всегда у нас будоражищая энергия, да, что вот 2008, помните, было там кризис, по-моему, какой-то был, еще что-то, а тут у нас еще и кризис, и коронавирус, потому что металл-ян пришел на фазе смерти, да, дыхалке. И понятное дело, что год такой, в общем-то, очень... Бурлящий и э, тоже как бы сэкономить, в общем-то, не мешало бы, да, потому что и так экономили вон несколько месяцев, пока сидели на карантине. Ну, в смысле, что не дополучали доход. Так что это прекрасное еще вложение, скажем так. когда вы покупаете на распродаже за ту же стоимость, ну, в смысле, за стоимость не такую же, как и обычно. Друзья, не буду у вас тогда задерживать собой, со своими речами. Всего хорошего. Увидимся в наших следующих встречах и курсах. До свидания. Очень рада была всех увидеть.